Привет всем. Особенно лидерам NSP. И сегодня хочу я поговорить о названии нашей замечательной квалификации, на которой достаточно делать 500 баллов. Вот. Некоторые делают даже 800, некоторые – 1000. Квалификация – лидер. Вот. Человек очень часто на этой квалификации застревает и чувствует себя таким прям лидером, прям лидером-лидером. Ну, конечно, можно греть эго, можно себя тешить, что вы лидер. Но давайте посмотрим правде в глаза, сколько у вас клиентов, сколько у вас работающих людей. М? Это уже не юмор.